Провожаю своих ребят, Ренатик уже ходит, ждет папу с Марком, сейчас Марк выходим. в школу едут, все, давай, давай, иди, сегодня в два, давай, Что, папа мусор пошел, да, выбрасывай? Все, пока. Все, пока. Пока-пока. Пока, папа. Школьники. Пока. Пока. Нет. Через 600 метров на развилке. Держитесь с левой стороны. Ну, все. Ура! Фото, Украина кэш. прибыла. Кэш? Да. 12 евриков мои мои эти <свят> как их там флакончики любимые На <свят> месте. приехали да быстро ну, скажи, очень быстро. быстро сколько мы ждали Ну во вторник она выехала с западной украины и вот сегодня получается они они позвонились в пятницу то есть вторник, пятница вообще три дня или четыре всего едет <связываю> да, ну, Сейчас поснимаю, где это находится в Мадриде, и зайду Хочешь, с типа ним. Сейчас зайду, а то у нас много дум... всего есть. <связываю> думали Сенчиком а у нас только Спит малыш, <связываю> очень спит, да, спит, моя сладкая булочка. А, так, ребятули показываю. Вот компания, которая доставляет посылки из Украины очень быстро. Укрмаркет находится по адресу Кая Демендес Мендес Альваро 8, поэтому кому нужно будет приезжать сюда. Все. Сейчас я открою. Давай. Открывается информация. Давай. Опа. Какая-то коробочка. Что Или это такое? Это? Блин, может это не, не это. А, это дедушка, наверное, мальчиком передал с бабушкой Тут какие-то вообще всего, да, что это такое. это Это динозавры, это Вот это да. Какие-то штуки стикеры. ты, они обрадуются, супер. А, ну да, это он разобрал просто, чтобы влезло, вот. Вот, это маленькая лего. О, бочки обрадуются. Дедушка, бабушка, спасибо вам, сюрприз. Вот моя драгоценная, даже полынь, класс. Ну все, полынь. Отлично. Ребята, я тут в таком восторге. Мы нашли поле с красными маками. Как же это красиво. Мы тут едем себе не спеша за детьми. И я смотрю, что-то красное в большом количестве. Ну, конечно же, это маки. Посмотрите, как красиво. Всем привет забрали детей только что со школы и решили поехать воспользоваться возможностью которую сегодня нам предоставил город мадрид сегодня праздник день музея а это значит что всем находящимся в городе мадриде в этот день можно бесплатно посетить любой музей Ну, я так поняла что любой потому что перечень музеев которые можно посетить довольно-таки большой за день не управишься поэтому музей музеи работают и днем и ночью 24 часа в сутки будут работать если была бы возможность оставить с кем-то детей мы бы с удовольствием Сережа их ночью провели в музее это было бы романтично и очень интересно так из всего перечная мы решили пойти в самый такой ну, относительно я так поняла он самый здесь популярный один из самых важных в Европе музей Прадо. Только не Прадо, а Прадо. Это не дизайнера музей, который выпускает одежду. Это музей известных художников. Нам скульптуры выставляют. И чаще всего мы когда проезжали, я смотрела, что ну, большое количество людей всегда возле него стоит большие очередя. Но думаю, наверное, привет, проснулись. Ой, уснули. А где папа? так продолжаю мы идем в музей прада его за год посещают около двух миллионов человек и ну, я так думаю если такой востребованный, значит есть что посмотреть поэтому пойдем посмотрим да и кстати цена билета на этот музей по-моему 12 или 13 евро в обычный день а сегодня бесплатно поэтому надо пользоваться этой возможностью. да все бесплатно смотрите три кассы 1 2 третья работает ты и бесплатно бескоштовно все мы с билетом покажи один на всех да мы сказали нас пятеро и все нам дали билет а вот кстати вход с экскурсии 24 евро стоит всех пропускают через турникеты в принципе как в аэропорту все телефоны все надо выложить держи тебе все берешь бери может, тут есть карта? Знаешь, да. вот этой картине 500 лет. 500 лет. Тебе 6 лет всего, а тут 500 лет. Представляешь, сколько, сколько она уже живет? Познаем, пока живой. Как там дальше пошло? Познать. Познаем. Познаем. Давай идем. Мне страшно. Вот, тут Сварись. Сидит на том столе. Так, здесь даже кафешка есть пахнет кофе Вот смотрите кофе чай печенька и в окошко посмотреть супер сели перекусить взяли йогурты у нас в ресторане выдавали сегодня вот такой красивый вид такая небольшая кафешка что ли в музее. В самом музее снимать нельзя. С детьми, конечно, куда-то хотеть. Мне интересно. И они захотели кушать. Такой мини-обед. Хотя это уже больше ближе к ужину. Приятного вам аппетита. Вот сидит этот мальчик. Надулся. Ты чудуешься? В таком месте, крыса. Ну не начинай, Ян, пожалуйста. сейчас откуда выглянемся. Мы пойдем просто там. Капризы, капризы мы его разбудили, он каприз, серьезные дела, кафе Прада. Папа это бесплатно. Нет, это все платно А для Украины. Бесплатно Честно говоря, у меня спустя там какое-то время. Нахождение здесь, мы прошли два этажа. Вот первый этаж еще как ничего было интересного, а на втором у меня разбилась голова. Картины, вот, в которой ты сматриваешься, но есть сюжеты уже Просто жуткие. Дети говорят, ну мы пойдем быстрее, мне страшно. Заходи! Он Ренат побежал, давай. Тут, чтобы зайти пообедать на улице, можно внутри, можно на улице, нужно. Идем вместе. Хорошо, давай. Апа, нужно пройти через такую штучку. Оп. Там закрылась тут открылось. Фух, но на улице душновато. Внутри да, работают кондиционер он ренат нас встречает. Так, ждешь нас? Телезамела. Ну чего? В лифте спускаемся на Это, нулевой есть, этаж. -то только в лифте. Да, Ты только в лифте. Жигант? Мама вас снимает, скрытая камера. вышли мы наконец-то наконец-то говорю потому что сложно три этажа и вот первый этаж мы зашли так еще нормально прошли такие сюжеты на картинах были приятные а потом начался трэш небольшой даже марк со мной ходил за руку говорит мама надо быстрее быстрее у него потели ладошки сюжеты такие ну, тяжелые очень тяжелые конечно не для детей но по крайней мере такого возраста здесь нужно ходить рассматривать вдумчиво все изучать потому что сюжеты интересные но тяжелые очень тяжелые тех времен и чуть-чуть даже в некоторых местах реально голова разбавилась несколько попыток было достать телефон поснимать Сережа попытался Сережи больше получалось ну а так в каждом зале Наблюдателей, да? наблюдателей очень много. Даже яблоко есть нельзя. У нас ян попросил кушать, мы дали ему яблоко, и он ехал в коляске и жевал яблоко. Сказали нельзя, берите либо сходите в место, которое специально предназначено для поедания еды и так далее. Такой дядя интересный, явно что-то покурил. Смотрите, выкладывается из кармана, босиком, кошелек вытащил целится тут во что-то перышком Но он одет прилично это точно что-то курнул потому Здравствуйте, что встал обычно встал это состояние только от одного черную да. трубу смотрит смотрите оп оп как там нема. вау ты глянь опа как то у него, кстати, ноги побриты, смотри. Папа! Серьезно? Да, да, у него полностью выбриты ноги, идеальные ноги. Ну, офигеть. Папа! Да, сынок. Тут уже я... у женщины похуже. А что Так, смотрите, прицеливается. Это, конечно, хит сезона. Тут развлекает всех. Полетел, своей птичкой стал. Приземлился орел. Хватил добычу из гнева за дышка.